Боншух Здравствуйте, друзья! Этот торт может стать вашим фаворитом на долгое время. Украсить он может любой праздничный стол, своим вкусом не оставит никого равнодушным. А приготовить его будет под силу даже новичку. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам, как приготовить этот торт, а также открою 2-3 секрета очень удачного бисквита. Для теста нужно разделить желтки от белков и взбить желтки с половиной сахара от общего количества. Я взбиваю, пока вся масса не побелеет и не загустеет. Следующий этап – взбить белки до твердых пиков. Сначала взбиваю белки с солью, а затем ввожу частями весь сахар. Желтковую массу нужно разбавить водой, тщательно соединить и постепенно влить во взбитые белки. Вливаю тонкой струйкой, не переставая взбивать. Получается очень воздушная масса, в которую нужно просеять муку, какао и разрыхлитель. Аккуратными движениями вмесить сухие ингредиенты в яичную смесь до получения очень легкого, невесомого теста. Я бы сравнила его с шоколадным муссом. Чтобы получить идеально плоский бисквитный корж, есть кое-какие хитрости. Например, бока формы не стоит смазывать маслом, а тесто заливать по кругу, ближе к краям и никогда не выливать его посередине и растягивать к бортикам. Слегка разровнять тесто и прокрутить форму пару раз по часовой стрелке. Выпекается бисквит 30 минут при температуре 180 градусов. А пока он готовится и остывает, приготовим самый вкусный заварной крем. Яйца, сахар, и сгущенное молоко помещаем в кастрюлю с толстым дном. Туда же засыпаю кукурузный крахмал, перемешивая всю массу до полной однородности и ставлю на огонь заваривать крем. Постоянно помешивая, ввожу молоко в несколько приемов. Как только крем загустеет, провариваю его еще 2-3 минуты на маленьком огне. В таком виде я переливаю его в отдельную миску, затягиваю пленкой в контакт, и оставляю остывать. Хоть бисквит для этого торта и получается достаточно влажным, его все равно нужно немного пропитывать. Из оставшегося сгущенного молока я беру две чайные ложки и разбавляю его водой. Заканчиваю приготовление крема. Размягченное сливочное масло перебиваю миксером до состояния помадки, а затем ложка за ложкой Ввожу в масло остывший заварной крем. Эта версия крема получается настолько вкусной, что теперь я пользуюсь для своей выпечки только этим рецептом. Попробуйте, я уверена, что вы высоко оцените такой вариант. Крем готов. А теперь к бисквиту. Отделить остывший корж от бортиков формы и можно его извлекать. Посмотрите, он получился идеально ровным и плоским. Разрезать его на две равные части, пергаментную бумагу не убираю. Бисквит очень легкий и пуристый. Далее я пропитываю обе половинки коржа. Пропитка здесь зависит от ваших предпочтений. У меня ушло 150 мл молока и торт получился умеренно пропитанным. Собираю торт. Подставку застилаю двумя полосками пергаментной бумаги. Так ее будет легче извлекать из-под торта. Я буду пользоваться кольцом из-под формы для выпечки, только при подниму бока при помощи сложенной вдвое пергаментной бумаги. На дно укладываю верхнюю часть бисквита. Выкладываю весь крем, аккуратно выравниваю его и накрываю нижней частью бисквита, плотно прижимаю со всех сторон. В таком виде торг будет стабилизироваться в течение 2-3 часов в холодильнике. Последний этап приготовление глазури. Ее можно сделать, расплавив плитку шоколада. Я делаю глазурь из порошка какао, смешиваю его с сахаром и молоком и довожу на среднем огне до однородного соединения, после чего растворяю в нем, вне огня, кусочек сливочного масла. Глазурь нужно заметно остудить перед употреблением. С торта снять бумагу, кольцо и бортики. Уже даже в таком виде он очень привлекательный и аппетитный. Мне осталось залить его шоколадной глазурью и выровнять бока. Резать и наслаждаться можно сразу, но в таком состоянии он может подождать прихода гостей в течение долгих часов. Несмотря на то, что видео получилось затяжным, сам торт готовится очень легко и без головоломок. Поверьте, с его приготовлением нет никакого труда. Он под силу даже начинающему кулинару. Попробуйте, не пожалеете, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянту.